Фінансування антикорупційного форуму – це справа лише українців. Ми розуміємо, наскільки важливо позбутися від залежності від олігархів простим українцям. Якщо наші заходи будуть фінансувати олігархи, продовжувати фінансувати політичні сили, політичні рухи, громадсько-політичні рухи, відповідно, ми так і залишимося рабами великого бизнеса. Мы хотим, чтобы форум профинансировали украинцы, чтобы они зрозуміли, насколько это актуально. Мы висловлюємо щиру подяку международным фондам, грантовым организациям и так далее, которые постоянно финансируют разные антикорупційні инициативы в Украине. Но наразі мы должны понимать, что лишь от нас зависит подальша доля Украины. Это очень важно з точки зору фінансової прозорості і незалежності. Відповідно, тут постає питання. Від Демократичного альянсу, як одного з ініціаторів форуму в Києві, пролунала пропозиція прозоро, відкрито збирати кошти. І ми взяли на себе відповідальність це робити, координувати цей процес. Відповідно, якщо Демократичний альянс з'явся, то це говорить про високі стандарти якості і прозорості роботи соответственно вы можете все відслідковувати, все надхождения відслідковувати в онлайн режиме, все это есть на официальных сайтах как Демократичного Альянсу, так и антикоррупционного форума хочется сказать, что важно очень сейчас собрать эти деньги Дрібні внески для Киевского форума склали больше, чем 50% от общей суммы большая просьба всем поучаствовать денежными взносами. Со своей стороны, хочу сказать, что ну, поскольку э, э, мысль о том, что в Харькове должен быть этот форум, следующий пройти после Киева, прозвучал перед самым Новым годом, я понимаю, что ну, у нас город непростой и, возможно, различные как бы, вариации на тему. То есть я лично взял на себя ответственность и так получилось, заключил договор на площадку, но ну, это все будет происходить в Радмире. и скажу, что я сделал это правильно, почему потому что буквально в следующий день, после того, как мы я буквально за день подписали этот контракт, хотя все уже были в таких предновогодних значит, тусовках, приходили там две или три, значит, два или три человека, которые хотели под разными причинами, почему-то именно на 18 почему-то именно на понедельник, которые в принципе, ну, не воскресенье, не суббота, не пятница, да, как обычно проходят все там выставки, всякие вещи, хотели зафрах... зафрахтовать эту площадку». Понимая, что у нас будет достаточно большое количество людей. Подобных площадок Харькове, наверное, только две: это дворец спорта и вот Радмир. То есть, дворец спорта понятно. То есть, мы тоже туда обратились, ну, чисто технически, они там. О чем-то с нами поговорили, то есть, ну, мы поняли, что то есть, э, дальше, дальше процесса никакого не будет. Поэтому, то есть, за, скажем так, забив, э, зафрактовав эту площадку, то есть, мы обеспечили вот этот вот процесс. Поэтому ну, в внесок мой лично будет в, в финансировании этой площадки будут, все документы будут опубликованы. То есть ни, ни в коем образом не идет разрез с открытой частью вот финансирования процесса. Мы планируем представить доклад на антикоррупционном форуме, который будет 18 числа по харьковской местной коррупции и мы то также призываем всех участвовать, насколько это возможно и позволяет каждому финансирование форума, потому что действительно это наше общее дело, это дело в какой стране мы будем жить, все мы как граждане в какой стране будут жить наши дети, если мы поборем это зло, коррупцию, если мы проведем реформы, тогда мы ну, Тогда мы, наше будущее наших детей и, и наше будущее будет более перспективно, чем сейчас. Спасибо. Как сказал один известный политик, у нас не существует государственных денег, есть деньги налогоплательщиков. И эти деньги налогоплательщикам государство обходится очень дорого, потому что мы, сталкиваясь с коррупцией, платим дополнительную плату за то, чтобы иметь возможно, возможность вести бизнес, создавать рабочие места и платить эти налоги. Поэтому на сегодняшний день для бизнеса, для налогоплательщиков очень важно является борьба с коррупцией. И я думаю, что приходит то время, когда мы перейти должны от оборонительных боев к наступательным. В связи с этим очень важно, форум будет проведен в городе Харькове. Бизнес очень заинтересован в этом форуме, заинтересован конкретно в движении по очищению власти от коррупции, от коррупционеров. Для этого нам очень важно показать свою решимость для этой борьбы. И как я присоединюсь к предыдущим выступающим, для того, чтобы мы смогли провести этот форум, он, нам очень важна на сегодняшний день ваша поддержка, в первую очередь финансовая. Потому что форум независимый и финансируется он может только нашими собственными силами. Что касается законодательных барьеров, то и Михаил говорил, и мы тоже, мы подаем какие-то предложения для того, чтобы уменьшить коррупционность конкретных законодательных актов или условий. То есть, насколько это, ну, это не в полномочиях наших, мы можем только предлагать Михаил, как депутат Верховной Рады, может их вносить, принимает решение Верховная Рада, подписывает президент. Ну Я хочу дополнить, что э, со своей стороны я столкнулся, и это будет часть моего доклада, со, э, часть доклада, значит, э, будет касаться не, ну, не, не сколько городских вопросов, сколько вопросов, которые я, я понимаю... Э... Взаимодействие Министерства финансов Кабинета министров с податковым э, комитетом Верховной Рады. Податки таможни, это можно как это бы одна из составляющих, которая там наполняет, если хотите, бюджет. Так вот, ну, я не буду предвосхищать каких-то там докладов, которые я буду делать, но, скажем так, за год работы я столкнулся с таким количеством лоббистских законов, с таким, э, ну, вы знаете, мы раньше думали, что это наплевательское отношение к, к законотворчеству, а потом поняли, что это значит, активное со стороны э, Министерства финансов, часто идет активное, как бы противодействие каким-то законам, которые мы хотим внести, которые упорядочить действия ДФС, упорядывающие действия таможни э, ну и, и так далее, и так далее. То есть это целый, целый, большой, целый большой клубок. Знаете, для меня удивительно. Вот я для себя представляю, ну, вот есть один какой-то коррупционер, он значит где-то там получает какие-то деньги, как-то борется там за, за свою эту кормушку. Но я думаю, ну не могут же быть все такими люди. Да? Или во всяком случае, если все коррупционеры, все равно, что если мы бьем какую-то точку, но ну, не все же не заинтересованы материально. Поэтому как-то мы должны этот вопрос протолкнуть. Путь. Оказывается, вот эта система, на самом деле мы сейчас ведем речь о системе. Система понимает, что даже если сегодня бьем мы не в эту точку, а какую-то в другую, завтра все равно до них дойдет время. И они все сопротивляются сообща о, общими усилиями. Для меня это было просто на самом деле удивительно, для меня это было открытие. Спасибо. Да. То, что Пожалуйста. касается э, коррупционогенов в законодательстве, у нас налоговая система глубоко коррупционна. У нас разрешительная система глубоко коррупционна. И э, при, попытка принятия изменений в налоговый кодекс, которая была э, предпринята перед Новым годом, она только усугубляла эту э, ситуацию. И налоговая система стала бы еще более, э, глубже коррупционна. Но нам удалось это предотвратить. Причем, э, обращаю ваше внимание, для нас это нужно было всего 26 дней для того, чтобы провести полноценную двокасси-кампанию. Для Украины это вообще уникальный случай. До этого самая короткая двокасси-кампания составляла 60 дней, которая была проведена в мае-июне. В в декабре мы сократили до 26 дней. То есть мы показали, что на самом деле реально противодействует э, изменениям, которые приводят к ухудшению э, налогового поля, то есть правил для игры. И еще очень важный факт, в этом году мы так и не увидели полноценной налоговой реформы. То есть мы не увидели устранение коррупционогенов, которые существуют. Перед нами стоит огромная задача в этом году, все-таки добиться для того, чтобы налоговая реформа была принята. Причем принята до 1 июля. У нас для этого есть всего полгода. Мы ну, планируется принятие резолюции. И, как я уже говорил, мы планируем, ну, тут опять-таки сжатые сроки, Если надеюсь, что мы успеем презентовать доклад по коррупции, системный доклад. Ну, ні, тичська ценностя э, будуть ви... напрацьовані практичні да. механізми боротьби з корупцією. Да. Буде э, одна з э, перед пленарним засіданням, буде формат світового кафе, і там э, тема світового кафе звучить як місто та да область без корупції. Будуть конкретно напрацьовані механізми, які можна экстраполировать, потім і на інші міста, в тому числі не лише для Харкова. Я не хотел би э, сделать таким образом или сприяты тому, чтобы площадка антикоррупционного форума была какой-то традиционной площадкой политических сил, одной политик, из политических сил, или местом для прения политиков. Потому что место для прения политиков у нас уже, знаете, уже в телевизорах, в спальнях, по-моему, сидит, и уже где, где только их уже нет. Поэтому, когда вдруг прозвучала такая значит, такая тема, это как раз было время обсуждения вот этих, как сказать, платформ, да? вот, и сказал, ребята, пожалуйста, давайте обсудим, это все есть в чате, мы это все описывали давайте дадим что такое определение политической коррупции на, на тот момент мне никто этого не сказал но в, в, в тематике которую мы обсуждали то есть ну, насколько я это понимаю да? то есть что такое политическая коррупция это подкуп избирателей это э, прямой... Прямой, прямой подкуп, секунду. Прямой подкуп избирателей. Это подкуп политиков, тут которые доказанные, как так когда происходит и прочее, прочее. Но мы, должны, мы, мы не должны с вами путать. Но ну, это по моему мнению я это высказал. Не должны путать политический процесс с политической коррупцией. Может что, что такое политический процесс? Это когда Политические силы пытаются с собой договориться о чем бы то ни было. Вопрос другой, давали ли им их избиратели право договариваться с кем бы то ни было. Но это вопрос избирателей этих политических сил. И избиратели этих политических сил должны давать во время выборов потом оценку этим договоренностям или недоговорённостям. Это вопрос избирателей, избирательного процесса. Поэтому если у одной из политических сил одно видение, так как другая политическая сила должна себя вести, у третьей политической силы четвертое видение, какое должно кто-то вести, поэтому это называется политические дискуссии мы опять с вами втянемся в выборы. Поэтому я хотел бы максимально... Почему я выступил против этого процесса? Я хотел максимально убрать политическую составляющую из антикоррупционного форума, потому что антикоррупционные вопросы – это вопросы наши общие, это, скажем, всех, всех, всех э, скажем, прогрессивно настроенных людей. Потому что, поверьте, тут как минимум есть три представителя трех разных политических сил, и мы будем сходиться в 50% случаев, в 50% случаев у нас будут рассаждения. Если вы нас попросите на эту платформу высказать свое мнение по каким-то вопросам, вот это вот, на этом весь антикоррупционный форум закончится. Ну, моя позиция ясна.